Приветствую вас! Это третий спортзал продажи. Я, желтый мужик, продюсирую продающие публичные выступления. Если вы смотрели первый и второй спортзал, то вы знаете, что если по-простому, то это говорить на камеру и получать удовольствие, в том числе и в денежных знаках. Итак, продажи. Ох уж это слово продажи! Как мы его хотим и боимся. Ну, многие, во всяком случае. Могу очень много говорить о продажах, но постараюсь уместить в 5 пунктов. Я вот себе вот набросал, буду подглядывать, чтобы не уйти далеко от темы. Итак, продажи. Почему же мы все-таки шарахаемся от этого слова продажи? Вы знаете, может быть потому, что у нас в голове сидит некая картинка такого... Э -э продажника, кто постарше, помнит гербалаев, да, на улице входили, купи гербалаев, купи, купи, купи, купи, купи, вся страна ходила, продавала друг другу, а потом следующая картинка, возможно, это рынок, да, это вот на рынке, эй-эй-эй-эй, а у кого-то сидит в голове продажа, это в офисе, на улице, кто-то там книги какие-то предлагает, в офисе приходят, с этими мешками, чемоданами предлагают, и все это как-то так вот, как-то как не так, как-то не кошерно, вот такая картинка сидит в голове, и мы думаем, что это вот так же будем делать мы, и также будут нас будут также воспринимать такая вот. Это первая. Вторая картинка. Вот мне очень тоже нравится эта проблемка. У многих почему-то в голове продажа это, знаете, провел шикарное мероприятие, рассказал, дал массу полезности всевозможных. И в конце нужно что-то сказать, сколько это стоит. но я ж классный. Быстренько показал картинку, блин, 30 тысяч и убежал. Но вот при таком отношении, конечно, да, когда продажа сидит в голове, что это в конце нужно все взять и вывалить, то да, продажа это, я вам скажу, это очень плохо. Написал себе задолго. А ведь действительно продажа начинается не вот здесь, не в конце мероприятия а значительно раньше, еще до того, как мы встретились с людьми. Это те же самые видео разогревающие. И там, где с нами, с нами люди знакомятся, где мы продаем. Понимаете, в чем дело? Вот есть хорошая пословица, такая не знаю, афоризм. Люди покупают у людей. И. Не зря, э, вот А, видите, внизу, вот, да? как как Вот так, если пока... Вот так покажу. Так где? Вот оно. Вот видите, написано. Написано. Продай себя. Паблика называется Продай себя. Основная задача, на самом деле, ведь э, продать себя. Как человека, с которым есть какие-то нити, какие-то связи, которые тебя устраивает. Знаете, как принцип, вот Гандапас в этом плане хорошо мне нравится, сказал. Определяет, знаете, какой-то градар. Свой, свой, свой чужой. Вот это, вот это вот и есть а, один из многих элементов продажи. То есть, о чем я говорю? О том, что не в конце мероприятия, а до того, задолго до того. Я уже не говорю о том, что есть такие фишки, как м -м, нативная реклама, тонкая реклама. Когда мы продаем свою экспертность, когда мы продаем какие-то продукты, какие, когда мы продаем какие-то преимущество но не вот так в конце в лоб взял вывалил и там или или не вывалил или картинка или полчаса говоришь о том о том о том о том о том а когда это происходит потихонечку спокойненько через какие-то ссылочки через какие-то примерчики то есть продажа на самом деле это огромный комплекс маленьких нюансов Вот как во втором если вы послушаете практику мы говорили про дорогу да и а, контентные разные сюжеты то здесь тоже своя дорога и дорога продажи она состоит из маленьких тонких нюансов более того скажу когда мы с вами будем это делать вы поймете что а, эти вещи эти вот эти продажи уже буду называть их так как есть они даже не выглядят как продажи они даже не воспринимаются как продажи. Но это продажа. Это продажа вас, ваших продуктов, вашей экспертности, вашей человечности, вашей порядочности, вашей пунктуальности. В общем, это можно долго продолжать. Если вам созвучно то, что я сказал, то приглашаю вас в третий спортзал. То есть спортзал «Практикум». практикум, Третий спортзал для оратора вот Где мы будем разбирать вот Разные тонкие всевозможные Нюансы продажи Если то что вам здесь Не нужно у вас все отлично Ну тогда посмотрите первый и второй спортзал Глядишь там найдете для себя какие то полезности С вами был Желтый мужик Жду вас в практикум, Жду вас в паблике Всего хорошего я отключаюсь